Елена, что в нас принимает решение, мозг или сознание? Или они разделимы? Сознание и мозг между собой связаны, но они могут быть отдельными друг от друга, и мозг, и сознание. Кто принимает решение? Очень часто чувства влияют, и гормоны влияют на принятие решения. Так вот, правильное решение, это когда нет чувств и когда нет гормонов. Поэтому после постели, любит он меня или нет, не можете не отвечать. Или после того, когда он говорит, я тебя обожаю, я тебя обожаю, займи мне денег, я могу вам гарантировать, что вы займете. Если мужчина переспал с женщиной, после этого гладил ее целую ночь, а утром сказал, ты моя любовь, и после этого она говорит, ой, у меня есть небольшие сбережения, 7 тысяч долларов. Он ей говорит, ой, ты такая хорошая, слушай, у меня тут такая идея есть, займи мне быстренько на один месяц 3 тысячи долларов. И вот она ему занимает деньги, а он через месяц ей не отдает. И с ней не встречается. Она говорит, ну Коля, аж, когда ж ты мне отдашь? Пусть меня все Коля извинят. Или там, Костя, когда ж ты мне отдашь деньги? А он не берет трубку. Это печально, конечно, выглядит все. Но кто ее обманул? Ведь она знала, что у Кости этого нет денег. Ее обманула морковка и его теплые слова они растопили сердце и вот чувства возникшие нужно там кто нас воспитал так книжки знаете книжки нас так воспитали и это неплохо пусть так будет который говорит глав главное прислушиваться к своему сердцу сердце больше всех обманывает уже знаете, как МММ обманула всех, причем там нужно было слушать свое сердце, нужно прислушаться к интуиции, к своему сердцу. Нет, надо прислушаться к здравому рассудку и к маме.